Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот некоторые подписчики YouTube-канала Все для клёво» интересуются по поводу запрещенных орудий лова, то есть как они различаются и почему они являются запрещенными, что, что с ними не так. Как различить, что ты покупаешь реально разрешенность? Или запрещенную? Расскажите, прокомментируйте, пожалуйста. Давайте будем это комментировать на фоне действующего законодательства. У нас разрешенное рудело, лова также и предусмотрены правилами любительского и рыболовства. Вот в пункте 3.15 правил любительского рыболовства четко сказано, чем можно, чем точнее нельзя ловить. Так. Туда входят все материалы. Ну то есть там сетки различных видов телевизоры, пауки, фатки, кастинговые сетки. Ну, там очень большой. Список, вот, также у нас запрещено на основании этих правил лов рыбы с применением электротока. Также запрещено с применением колющих орудий лова и методом багрения угу. вот. Я так понимаю, подписчиков интересует больше всего именно колющие Абсолютно лова, правильно лова. Да, да. вот, и методы багрения Что у нас называется колющим орудием лова? Ну, что-то вот наподобие такого так называемой дрочи ведьмы. Вот. Mm -hmm. То есть это такие снасти, ну тяжелокачественными называть, но будем их называть так, которые рыба не может не проглотить, то есть она на них не клюет. Получается у нас не рыба ищет снасть, а снасть ищет рыбу. Ее цепляют за все, что можно: хвосты, плавники, спины, животы. Ну, это очень варварский способ. И поэтому вот эта снасть она попадает под запрещенное как орудие лова и соответственно пункту правил она попадает еще под метод багрения запрещен. Также методом багрения ловят так называемыми снастями мухами, вот. это по сути тот же самый тройник. Вот. Но в определенные времена года бывают такие моменты, когда хищная рыба, типа судака, там, крупного, может быть, окуня, там, сом, он может ловиться на муху именно ну, природным способом. То есть хватать ее, в общем, муха может работать как блесна. Но, как показывает практика, большинство людей цепляют муху и ловят запрещенный запрещенным методом багрения, ну, для того, чтобы там, в случае их оформления на них, там, заставления протоколов, у них были какие-то лазейки. Вот. Но они не учитывают тех моментов, что именно метод багрения сам по себе запрещен. Если человек будет ловить обыкновенный джиг головкой методом багрения, это также будет запрещенный вид рыболовства. Снасть будет разрешенная, но метод будет запрещен. Он также сам попадает под ответственность, которая предусмотрено усмотрена в 185 й части 4-й кодекса. То есть это грубое нарушение правил рыболовства. Угу. То есть получается, что если рыбак поймал методом багрения ну так получилось у него, что он поймал, например, щуку и на ней будут отметены, что э, есть вариант метода обогрения, то что лучше отпустить ее или забрать, а потом если приедет инспекция и составит на нее протокол. Такое возможно? Фактически, если рыбак сознательный, он видит, что он будет ловить рыбу методом богрения. я не беру там разовый случай, потому что разовым случаем методом обогрения на мормышку можно подцепить, то уже корыса при игре. Да. Вот, я имею ввиду... Конкретные случаи, вот да, вот, ну, действительно, возможно, будет лучшим, если вот, ну, вот ту рыбу, для того чтобы не было каких-либо там споров, либо вопросов, никому не пришлось ничего доказывать. Если на ней есть явные признаки, ну тут опять надо исходить из рациональности этих действий. Потому что если эта рыба получила серьезные повреждения, она в априори выжить не может, то наверное будет ну, нормальнее, если она одна, как мы говорим, то есть не превышает суточную норму, у нее допустимый размер. Ну, наверное, будет ее реально как бы оставить, потому что все равно рыба погибнет, она поймалась. Я же говорю, ну, просто смотря, чем она была поймана. Если законы, разрешенные с Настю, но она заболелась, тут как бы рыбак, ну, фактически он ну, не виноват в этом. Он-то ловил законы, там, на дорожку, да. на протяг, на все остальное. Ну, бывают же случаи, ну, вот, зацепилась она, ну, что он мог сделать? А когда большое количество рыбы забагрено? Ну, понятно, если он будет говорить, что он ловит жиголовкой и он всю рыбу там случайно поймал, забагрил, ну тут уже возникает ряд сомнений просто. И можно это расценивать так, что ну, я не думаю, что одной головкой можно набагрить там много рыбы. И плюс ко всему, есть же нормы вылова, которые никто не отменял, 3 килограмма. Ну, как мы знаем, люди, которые там любят нас. Незаконные методы, они и нормы вылова тоже не соблюдают. Потому что уважающиеся спиннингистки, ну сейчас растет численность людей, которые думают о будущем. Вот, сам неоднократно видел, живут по принципу, поймал отпустить. Вот, ну, в редких случаях они могут там оставить какого то трофейного там судачка, ну, как говорится, на сковородку. И все. Поэтому те люди, ну, я не думаю, что они будут там багрить, там что-то там прятать и все остальное. А браконьеры, так называемый, сейчас такого слова нету есть там правонарушитель вот они же идут осознанно на правонарушение идут с какой-то там цель я не знаю там наживы там, не знаю что они там делают замораживают продают ну всяко может быть вот и все поэтому правила надо соблюдать понятно владимир вопрос именно тогда по мухе потому что здесь больше всего споров есть какие-то вот конкретные мухи которые запрещены а какие-то ну, отдельные давайте, разрешены давайте мы будем расценивать этот вопрос так, вот у нас ограничение по размерам крючка согласно правил любительского рыболоста, есть только в период когда у нас стоит лед вот когда стоит лед зимний период в правилах это пункт 42 правил конкретно прописано что всегда можно ловить там удочками зимними там блёсенками балками с крючком не более 10 номера или мормышкой Пока если льда не к сожалению, у нас, так или не знаю, уже для кого-то, к счастью, законодательство написано так, что размер разрешенный крючка, он не прописанный. И поэтому говорить о том, что можно там или нельзя, ну просто я же объясняю, я ну, знаю точно из своего опыта, что многие люди используют муху именно как блесну. Ну то есть, но ну, это опять в разные там, времена года. Когда хищник активный, он спокойно воспринимает муху. Я даже был свидетелем поимки коропа на муху, именно который эту муху заплатил, ну, не знаю, принимает его как за какое-то насекомое, возможно, и все. Но большей частью люди на мухи ловят именно методом багрения. Вот. И когда на них составляется протокол, то уже идет нарушение именно метода ловли. Не, не орудия ловли, а метода ловли. То есть давайте подытожим. Получается так, что... Рыбоохранный патруль приезжает к рыбаку, к берегу, да? он там ловил рыбу и смотрит, что у него муха, то есть муха не запрещена, но проверяя улов его, видя следы багрения, Все, составляется, Все. составляется протокол. Да, лет, 64. если рыбак действительно ловит мухой, ну вы же поймите, что мухой можно ловить по-разному, ее можно плавно играть, как блесной, гей. ничего не забагрится. Вот. А если дергать, как это ну, делают драчами, то оно и мухой заборится, оно и одинарным крючком может забориться. То есть тут вопросов нет. Мы говорим сейчас, есть понятие запрещенное орудие, но ну, я же говорю, не стоит понятие запрещенный метод откидывать, потому что они стоят в одинаковой квалификации с точки зрения законодательства. Метод и орудие. Вот. Когда правила эти писали, наверное, они подразумевались по собой минут вот эти вот аспекты что вы могли бы посоветовать нашим подписчикам канала все для ну, что бы я хотел посоветовать любите природу любите страну в которой вы живете вот Самая большая просьба ко всем подписчикам, ко всем рыболов, Оставайтесь всегда людьми. Помните, что после вас еще будут жить поколения, будут жить дети. Помните, когда вы уезжаете с берега, что после вас туда может кто-то приехать. И когда вот смотришь, когда люди уезжают, оставляют за собой лоры мусора, потом приезжают через неделю и задают вопрос, как тут можно находиться, потому что такое свинство оставили. Ну, они забыли, как они уезжали на прошлой неделе. Но беречь надо природу. Вы же видите, как у нас... Все творится, она начинает нам потихоньку мстить. И думаю, ни до чего хорошего это не дойдет. Спасибо вам большое. Друзья, если у вас есть еще другие вопросы к Одесскому рыбоохранному патрулю, задавайте в комментариях под этим видео. Я обязательно задам их здесь, в Одесском рыбоохранном патруле. Вы были на YouTube-канале «Все для клева", Встретимся на рыбалке. Всем удачи, все хорошего. Пока.